установил. Кто кто? Я такие правила сделала. Но меня такие правила не устаивают. Вот мне твоя сестра нравится больше, чем ты. Я тебя поздравляю. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Лайк лайк лайк. Хм, как-то скучновато сегодня в детском саду. Сылочки, сахарок, у меня идея. Девчонки! и фанки, конечно. Но мы уже все были водами. А вы только новенькие писли. Вот давайте теперь очень. очередь. Меня такие правила не устраивают. И так считаться я не буду. Будешь? Не буду. Будешь? Не буду. Будешь? Не буду. Будешь, говорю. А я сказала не буду. Девочки, девочки, девочки, погодите. Ладно, э, и не вашим, и не нашим. Я буду водой. Все, присели. Вот мне твоя сестра нравится больше, чем ты. Я тебя поздравляю. А меня не найдут, а меня здесь не найдут. Опа! Два! Ооо, здесь место! Здесь меня точно никто не найдет! Отлично! Эй, ты чего здесь делаешь? Я тебя тоже это спасить хочу! Здесь я прячусь! Да ты что? И где это ты такое посчитала, что ты здесь сядешься? Нет, здесь сядешь. Я. Ты. Цветосик, давай за мной. Вот здесь, возле девочек за лавочкой спрятимся. Отличное место. А вы молчите, девочки, молчите. Угу. И ты меня видно из-за тебя, это меня видно, сама подвинься. Нет ты подвигайся, нет ты, нет ты, нет ты. Я отсюда не уйду, я тоже не уйду. Пять! я иду искать, а кто не следовался, я не виновата. хи <соцентреский> Девчоночки, ну где же вы? <соцентреский> подвинься. друзья, ну что ж, давайте поскорее откроем этих маленьких сестричек чтобы они все вместе могли дальше играть в прятки поехали первый слой такой вредненький, не открывается а ну-ка вот так плотно так плотно он засел и Ага! -а -а -а, смотрите это книжечка, плюс червяк интересно, интересно мне кажется, мы сейчас кого-то разыграем! И сейчас мы узнаем! Наверное, это будет повторка! И наш второй слой! Сейчас мы это все уберем! И последний слой! Сейчас увидим нашу куколку! И... та -дам! Открываем! а а Быстренько-быстренько открываем! И здесь... Конечно же, прилочек малинового цвета. И здесь... Смотрите, конечно, это такие вот кроссовочки беленькие с розовыми вставками. И кого а мы сегодня разыграем? Пишите быстренько в комментариях! Та-дам! Вот она! Вы видели сиреневую луну? Нет? Тогда посмотрите! Потому что здесь точно такая же текстура! Вот такие вот пупырышки! Очень классная сумка! Я от нее балдею! А еще больше я балдею от этой куколки! Что спряталась внутри! Та-дам! наша красоточка! А, это Бэби Космос! И мы ее сегодня разыграем! Поэтому, ребята, обязательно досмотрите до конца это видео, чтобы узнать условия конкурса! А мы поехали открывать дальше наши куколы! Увидим, будут на сегодня еще повторки или нет! Как вы думаете, в этом шарике будет повторка или нет? И наша подсказочка! Вот она, хорошенькая! А, смотрите, о, круто, это у нас золотой шар, быстренько-быстренько его открываем, интересно, кто здесь в этом шаре, о -о -о. золотой шарик, золотой шарик, открывайся быстрее, давайте посмотрим, ну давай, есть, а это золотой брелочек. та -дам! О, какие классные очки! Это черное право лисичками! А, форма лисичек! А, класс, класс, класс! И... та -дам! Конечно же! Сегодня этой красотки в детском саду нету! Вот ее черная блестящая сумочка! Очень-очень классная! Она вся прям блестит! Такая элегантная и очень модная! наконец-то сама куколка вот она с розовыми волосами конечно же это маленькая мадам Куин. очень она классная яркая блестящая такая нежная и принежная и она еще подмигивает и эту куколку я тоже обязательно разыграю, только в следующий раз. Так что подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить конкурс из этой куколкой. Ну что ж, остался еще один шарик. Но теперь мне очень интересно, здесь будет повторка или все-таки новая куколка? Давайте поскорее это узнаем. И подсказка... Раз, два, три. Я хочу новую куколку. Ты меня слышал, шарик? Так, а теперь подсказка. Один, два, три, четыре, пять. А -а -а, это собачка плюс ракетка. Я не помню, к какому клубу относится эта подсказка. Но чтобы это узнать, нужно побыстрее открыть этот шарик. И... Ой, здесь желтый шарик. Плюс наклеечка. И переходим к последнему слою. А здесь у нас тачдаун. И бейсболистка. <зв Academies> И очень интересно. Но очень интересно. Но очень при очень интересно. Открываем. Это у нас брелочек. Здесь, кажется, будут очки. Ааа, это повторка. <звы> Опять повторка эти классные яркие желтые очки нет, куколка вообще ну просто обалденная здесь сумочка просто бомбезная смотрите, какая она яркая вот она красавица! С классной прической. Смотрите, в квартире очень тепло. И она уже прям на ходу меняет цвет. Видите, у нее пряди становятся такие розовые-розовые. Сейчас мы посмотрим, меняют ли эти куколки цвет или нет. Ну и, конечно же, эту куколку мы тоже будем разыгрывать в конкурсе. Только в одном из следующих. Поэтому, друзья, не пропускайте новые видео. Вы видите, сейчас повторки просто бомбят. И мы их будем разыгрывать конкурса. Ну что ж, начнем мы, наверное, вот с этой куколки Little Madame Queen. Ой, да, она меняет цвет. Смотрите, какой классный костюмчик у нее появляется. И вот такой вот розовенький, как ее волосы, только более насыщенный. Ой, какой классный! Смотрите, здесь даже вот такие пуговички, две черные есть. А какая она прикольная! Очень красиво эта куколка меняет цвет. А в теплой водичке. Костюмчик пропадает! А теперь наша малышка, пляжная Бэби! та рам Я просто балдею, когда эта куколка меняет свой цвет волос! Смотрите, какие они ярко-малиновые, яркие-яркие! И еще у нее пятнышки на трусиках, горошинки и два сердечка на щечках! Такие же два сердечка, как у ее старшей сестрички на ножке! Только здесь не разбитые! А у старшей сестренки оно развитое, А в теплой водичке все исчезло. Это наша прежняя девочка. Ну и конечно же, Бэби Космос. Вау. Какой костюм. Волосы у нее потемнели. Появились звездочки на щечках. Четыре штучки. И вот такой бомбезный костюм. Сатурном на попе. Девочка Космос на попе Сатурн. Та-дам! Бэби космос прежняя. Эй, девчонки, а условия конкурса объявлять кто-то будет? Или мне это самой сделать нужно? Конечно, конечно, я буду. Вообще-то, я объявляю условия конкурса. А теперь буду я. Это в каких таких правилах прописано, что ты будешь объявлять сегодня условия конкурса. Девочки, не сойтесь, вы же знаете, что сегодня нужно объявить не только. делать Итак, условия конкурса, чтобы выиграть вот эту беби-космос. Первое, быть подписчиком канала Toy Долс. Ну, или подписаться, если вы еще не подписаны. А еще нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео и конкурсы с нашей мадам Хуин.